Опубликован 11-й ежегодный рейтинг лучших вузов России РАЭК-100. Казанский федеральный университет, как и годом ранее, занимает двадцатую позицию в списке. Его рейтинговый балл составил 3,73. Это большое достижение для нашего коллектива в таких непростых внешнеполитических условиях, когда даже базы данных, доступ к информационным ресурсам становится стратегическими ресурсами, его ограничивает, начинают искать выходы, то есть как, на что должны быть наориентированы рейтинги, потому что рейтинги они позволяют корректировать и нацеливать университеты на новые задачи. Рейтинг – это интегральная оценка качества подготовки выпускников вуза, определяемая количественными параметрами их образовательной и научно-исследовательской деятельности и качественными характеристиками, отражающими мнение ключевых референтных групп. Работодатели, представители академических и научных кругов, а также студентов и выпускников в качестве статистической информации используются данные анкетирования вузов, наукометрические показатели и сведения из открытых источников. Наш университет он, э, очень широко представлен, то есть там абсолютным лидером является Уральский университет, мы здесь на втором месте. Хотя еще раз говорю, есть на мой взгляд вот ряд э, направлений, которые мы, мы это, готовы были обсуждать или э, нам необходимы разъяснения. А это говорит о том, что в целом системные преобразования они идут достаточно широко и достаточно серьезно. Отметим, что при составлении рейтинга агентство РАЭКС использует более 40 критериев. Определение рейтингового функционала происходит на базе анализа следующих интегральных факторов. Условия для получения качественного образования, уровень востребованности выпускников-работодателями, уровень научно-исследовательской деятельности. Значение каждого из интегральных факторов определяется группами показателей, Который в свою очередь объединяют показатели, характеризующие важнейшие аспекты деятельности вуза. Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Универньюз.